Дамы и господа, в эфире «Народная волна Чикаго». Наш эфир сегодня открывает встреча с Юрием Гемельфарбом в его программе «Свободное мнение». Юрий, добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. И сегодня у нас в гостях очень интересный человек. Человек, которого вы знаете и которого вы любите. Это топовый блогер Александр Торн. Привет, Саш. Привет, Евгений. Спасибо. Саш, ну, я хотел поговорить о событии, которое явно затмило даже эти, извините за выражение, изменения в, прошу прощения за выражение, Конституции Российской Федерации. Это дело сети, ведь то, что сейчас происходит, вот я не могу отделаться от ощущения, поправь меня, если я не прав, но это уже хуже, чем 37-й год. Это просто вот высцано из пальца дело, и там ребятам дали сроки, которые больше, чем по 105-й статье за убийство. Что это такое? Ну, давай начнем с того, что все-таки не хуже, чем 37-й год, потому что в 37-м году было, ну, ну, совсем плохо, <laughs> что говорить. Но меня удивляет здесь а, две вещи. Да, во-первых, удивление, удивление такое массовое. И а, везде люди пишут и говорят о том, что, ну вот, все, сегодня, вот, сегодня... Точно закончилась наша законность, сегодня политика касается каждого, теперь политика касается каждого, сегодня был какой-то, перейдем какой-то Рубикон, это было сделано гораздо раньше гораздо раньше и ну таких дел на самом деле по политзаключенным, а они полит политзаключенные однозначно их, господи, ну, у нас каждый, каждый месяц кого-нибудь, каждые два месяца кого-нибудь сажают но почему э, так сильно это взбудоражило да, именно дело сети э, людей потому что сроки людоедские абсолютно, да, 18 лет, 16 лет, э, тотальное сумасшествие почему такие сроки? Все очень просто, в отличие от Константина Котова, или, Ко, или, или Конова, или э, Синицы, да? Они не, не безобидные. Вот те безобидные пикетчики, твиттер, там, блогера какие-то, жуков, да? Здесь другая совершенно ситуация. Здесь э, людей обвинили в терроризме, то есть спрашивав, почему гораздо серьезнее сроки, чем за убийство, а все потому, что э, это терроризм. Терроризм — это такая красная тряпка для нашего национального лидера на букву «П». И э, дело в том, что ему пришли и сказали, да, это же в Пензе все происходило, это что-то региональное, какая-то история. И мы пришли и сказали, Владимир Владимирович, мы здесь выявили настоящую террористическую организацию. Притом их было легко подвести да, под какой-то терроризм, потому что они там, не то антифашисты, не то, не то еще что-то. То есть какой-то кружок по интересам, довольно маргинальный, потому что ну, любые антифашисты, националисты, вот вот такая тематика, она всегда довольно маргинальная, полубоевая. Поэтому а, доказать их а, какие-то намерения... Владимиру Владимировичу в кабинете доказать, да, было очень легко. Для чего делается? Ну, потому что центру э, эшников, да, борьба с, с экстремизмом, с терроризмом, им нечем заняться, у них нет работы, потому что никакого экстремизма не существует. А терроризма тоже, ну, Какие-то минимальные вот, значит, зачатки, либо там остатки эхо Кавказа, да, или какая-нибудь аль вот что-то там, я не знаю, раз в год, может, реальное промелькнет, оно все, оно все нормально глушится ФСБшниками, и, и вот эти ребята сидят, и они не знают, что им делать. А на чем-то надо пилить деньги, на чем-то надо а, зарабатывать звезды на погонах. Ну и, пожалуйста, берут какую-то организацию, вот такую полумаргинальную, которую можно подвести под эту статью и закрывают. А Владимир Владимирович продают как банду реальных террористов, придумывают для этого значит, историю о том, что они хотели сорвать его детище, чемпионат мира по футболу. Да? То есть они, прям, они знали, что нести царю. Понимаешь? Они знали, вот, что его заденет. Чемпионат мира по футболу. И состряпали на этом историю Все И именно поэтому э, Такие срока, потому что для него это красная тряпка Для него терроризм, экстремизм И испортить ему праздник Помнишь, как он про Пусси говорил, да? Они испортили и, мне а? праздник Я испорчу им жизнь А вот э, ему испортить праздник Это вот самое такое И они за это схватились и, и это раскрутили Поэтому я призываю вас Не... Не делать вот таких выводов, потому что я много слышу, о, это сигнал власти, это вот нам всем говорят, все, это вот отсечка. Ребят, нет, там абсолютно региональная история о звездах на погонах, эту историю продали Путину, как, продали, как сначала продал значит, Колокольцев ему историю про массовые беспорядки. Да, это митинги московские, московские а, а когда потом, значит, до, дошло до него и до всех, что никакие-то не ни массовые беспорядки, он от Колокольцева это дело передал Кириенко, и, и там все быстренько заглушили, потому что, ну, очень громко, вот. не знаю, заглушится ли эта ситуация, может быть, он ей воспользуется, да, выйдя во всем белом, как он обычно это любит делать, в преддверии э -э голосования, скажем так, и в преддверии, в преддверии 9 мая, и скажут, ребята, произошла чудовищная ошибка, <свят> вот. я не уследил, ну, сейчас мы все поправим. Но не факт, не факт, потому что, опять же, если ему, если ему никто, как Кириенко с московским делом, э как Гром, Громов с Кириенко, вот, не будут ему говорить «Вова», Блин, нам это очень невыгодно, и это все, это все брехня на самом деле. Дела никакого нет. Если на него там никто не надавит, не посоветуют ему выйти во всем белом и отпустить, то будут сидеть, конечно, к сожалению, к сожалению. Да, вот э, ты очень важную фразу сказал, что э, реально терроризма не существует, потому что э, на самом деле вот. Э, как говорится, мы с тобой не из первой сотни, наверное, тех, кто говорят, что на самом деле под терроризм подводят людей ну, за что угодно. Потому что, ну давай так, что такое терроризм? Что такое террор? Это борьба с мирным населением для выдвижения каких-то политических требований. Ничего подобного в последнее время в России не наблюдается. Причем это реально несколько лет. Но более того, ведь российские спецслужбы, развращенные бездельем, развращенные э, желанием заработать на звездочки себе, на погоны, они по сути дела создали э, систему, при которой подобного рода дела аля сеть, они будут продолжаться. Потому что, потому что он наплодил, наплодил разного рода а, чекистов себе, да, чтобы они его защищали на дальних рубежах. А, но чекистам этим абсолютно нечем заняться. Ну, вот, вот вообще. И поэтому есть новое величие. Это же все началось и, и раньше. И новое величие, и раньше были провокации, и раньше подставляли. Поэтому... Абсолютно ничего из ряда, вон, из ряда вон я в этом деле не вижу. Кроме вот таких драконовских, драконовских сроков. И именно потому, что, видимо, Путин не рассмотрел а, в этой истории того, что его, извините, обманывают его же чекисты. Да? Он уже немножко в прострации летает, да, ему приносит, он ах... Давайте закрываете, да, конечно, не вопрос. А новое величие же на следующий день после суда над э, сетью продлили э, пребывание в СИЗО еще на три месяца. да. То есть му мусолят. И так будет продолжаться, они будут клепать, шить дела на абсолютно невиновных людей. Абсолютно. И под ударом, именно как, э, как вот мне показалось... Именно какие-то небольшие сообщества, да, которых, которые проще всего этим э, трусливым эшникам, которые реальных э, бандитов никогда не ловили. Кого им проще всего? Вот таких вот молодых каких-то студентов, я не знаю, анархистов, националистов, вот их там где-то человек 7, где-нибудь они найдут чатик во, во ВКонтакте, где сидят вот буквально семь человек, пять человек друзей каких-то. И вот обсуждают что-нибудь подобное. Все, и это будут новые дела. Будут новые дела. Но ты сказал слово «сообщество». При всем уважении, позволю себе, не согласиться. Минуточку. А вот э, мы видели в Калининграде вот это вот совершенно феерическое дело, когда молодоженов уже второй день парит в Лефортово, и им грозит 20 лет только за то, что фотографии с их свадьбы попали э, в социальные сети, а там был э, чекист. Господи, чекист. Э, стало, еще смешнее, подводника, э, который был э, в Сирии, э, он, обмывая очередное звание, употребил. И звание им продлили на 4 месяца службу, и он впал в печаль. Да, ну хорошо, он впал в печаль. Он употребил, вот это центральный момент. Что конкретно он употребил, какую конкретно марку огненной воды, эта история умалчивает, но... Он э, сказал обсценной лексикой на портрет Путина. В результате его уволили. Какой же это сообщество? Это не сообщество, это уже сумасшедший дом. Нет, это сумасшедший. Ты перешел к сумасшедшему дому, поэтому, э, поэтому зря ты со мной не соглашаешься, потому что мы говорили о сообществах, а ты взял и перескочил на, именно на сумасшедший дом. И эти две истории, одна из которых про значит, калининградских молодоженов, а там какая-то шпионская история. Они там все чиновники, они все системные, ФСБшник, видимо, какой-то там шпион. И так получилось, что он раскрылся. Какая-то внутриковерная, там странная история, которую мне сложно комментировать, потому что ну, мы не знаем никаких подробностей. Но она абсолютно комична. Да? Попал на фотографии какой-то ФСБшник, который всем ходил, при этом раздавал визитки. Смотрите, я ФСБшник Лёня а, звоните мне, если что. А вот. А, это комично. Это дурдом, да. А про подводника он еще больше и дурдом. И самое, самое интересное, кстати, какую ты говоришь, он пил огненную воду, несомненно, Путинка. Никогда вот не сомневайся. Нельзя. А то, а то он тебя тоже делал, сошьют очень быстро ее. Поэтому, конечно, всегда отвечай Путинка. И вот эта история, она комична тем, что она ровно повторяет историю, которая произошла с, с солдатом Орешкиным да, и Николаем Первым. Ну, по, по, по всеобщему заблуждению люди считают, что с Александром Третьим, но нет, на самом деле с Николаем Первым, портрет которого висел в каком-то кабаке, и пьяный солдат Орешкин, а, напившись, да, начал буянить и приставать к окружающим, Которые ему не примекнули ткнуть лицом в портрет царя Сказав, что ну как же ты вот при царе-батюшке-то он На что он ответил, да мне на него плевать Идентичная ситуация Ну, нашего современного подводника уволили А Орешкина там еще оштрафовали Посадили в тюрьму и так далее. Ну, вот какие-никакие какие были у нас там цари, но, видимо, Николай I был поинтересней головой, чем, чем наш текущий царь. Да. Он, когда об этом узнал, он сказал немедленно отпустить, деньги вернуть, обвинение снять и передать Орешкину, что мне на него тоже плевать. Вот. <смех> вот это ответ и это действие, которое достойно человека, занимающего такой пост, да, высший пост в стране. Потому что, но ну, на кого-то обижаться, там, за, за какие-то оскорбления, ты себя ставишь чуть ли не богом, да, царем, спасающим Россию, тебя фотографируют так, чтобы... Значит, тень от креста на башке Гундяева тебе прям в лоб, да, а, падала, и тебя в это время совершенно случайно фотографируют, или там у тебя нимпоновский, или какой-то на над головой. Ты вот так себя мнишь, а потом тебя кто-то там пынечкой оскорбил в интернете, и ты, и ты уже, ой, скорее, скорее, я обиделся, закройте этого а, парня. А, это не то, что недостойно, это показывает нутро, нашего всемогущего, которого, которого все должны уважать, да, все должны бояться. Он не понимает, почему над ним смеются. Ну, потому что он вот такой вот трусливый, трусливое, жалкое, простите, ничтожество. И эта история с подводником она еще показывает. Такую, такую вещь, что ничтожествами он сделал все, все свое, вот это ниж, низшее подчинение всех своих псов режим, потому что выгнали-то не коллегу, коллегу, не за, там, пили все, выгнали одного не, не за звездочки на погоны, никто там за эту звездочку не получил. Просто вот у них такой же мелочный э, характер, понимаешь? Мелочный, такой же, как вот у него. Н -н Набирают именно таких. И они своего сдали, сильно на него обиделись, так же, как и верховный командующий. Вот и вся история. Весь, Вот и наш сумасшедший дом. Да, но ведь ты пойми, э, я к чему это все подвожу, ведь обрати внимание... Сейчас уже над нашим сказочным национальным лидером, а это уже к нему прилипло, я напомню нашим зрителям, что год назад один из жителей Новгорода или Ярославля, я уже не помню, Юрий Картыжев он написал в социальных сетях, что «Путин сказочный», а дальше было слово на букву «Д», сложность, сочиненное слово, состоящее из двух частей. Первая часть из слова «долбить», а вторая часть — «совершать половой акт», коитус, Но в неприличной форме. Это сложно сочиненное слово означает «глупый человек», «бестолковый человек». Так вот, на это обиделись, в результате на Юрия Картыжева подали в суд, его оштрафовали, он подал в Европейский суд жалобу, и теперь вся Европа обсуждает, что такое сказочный человек на букву «Д». Вот такая история. Но, минуточку, вот мне кажется ли тебе, Саш, что я сейчас уже говорю без шуток, вот мне кажется тебе, что действительно Россия правит глубоко закомплексованный, трусливый человек, который комплексует даже по поводу того, что э, встречающий его народ, может быть, случайно кто-то в толпе окажется длиннее его. Но это, опять же, я не помню про кого из этих. А, про Наполеона! Петра, была такая... история так про Петра Первого, если я не ошибаюсь. Не выше, да, а длиннее. Да, что я выше вас, ты не выше меня, дурак, ты длиннее меня, а наш национальный лидер на эту тему комплексует еще как. Вот не кажется ли тебе, что мы действительно столкнулись с тем, что Россия правит реально закомплексованная посредственность? Конечно, ну... И здесь самое, самое плохое, это то, что мы попали в замкнутый круг, потому что мы являемся заложниками его комплексов, а он является заложником той системы, которую он выстроил на основе своих комплексов. Это, это замкнутый круг, который невозможно разомкнуть. Этот человек ходит на так называемых паниходах, которые увеличивают его рост на 20 сантиметров. Ну, это уже это не, это не миф, это не байки, там уже все разложили, все, можно массу фотографий в интернете найти с геометрией. А, конечно, глубоко, но кто будет ходить на каблуках? Какой мужчина будет ходить вот на каблуках так, чтобы ноги ломались? Лишь бы на пару сантиметров быть повыше. Так и есть, да, мы заложники, он заложник, и у нас, у нас обоюдная любовь, этот круг никак мы не можем разомкнуть, так и живем, да, в таком дурдоме. Да, я согласен с тобой, что мы действительно живем в дурдоме, и при этом давайте тоже дорогие друзья смотреть на вещи трезво что вот не далее как сегодня директор левада центра лев гудков а в общем-то это достаточно сервильная организация он опубликовал данные о том что реальный рейтинг Путина 35 процентов мне страшно подумать о том какой его Настоящий рейтинг, если 35% публикует Лева, да, то какой реальный рейтинг нашего национального лидера? Дорогие друзья, но давайте мы сейчас с вами прервемся на короткую рекламу, после которой мы продолжим нашу беседу, а также вы, дорогие зрители, сможете задать нам свои вопросы. Итак, друзья, рекламная пауза. Итак, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Юрия Гимель фарба «Свободное мнение». Как вы уже слышали в первом сегменте, Юрий в этом сегменте, во втором любезно согласился принять ваши звонки, ответить на ваши вопросы, даже, может быть, обменяться мнением. Поэтому набирайте номер телефона в студии 847 400 Будем общаться. Ну, а пока, Юрий, прошу вас, я вам дам знать, как только появятся звонки. Саш, но тогда у меня к тебе вот какой вопрос. Вот мне кажется ли тебе, что Россия перешла в уникальное состояние? Вся страна живет ради удовлетворения прихотей или фантазмов одного человека. И под это подстраивается. Ну, в это состояние мы, на самом деле, опять же, погрузились давным-давно. Еще, еще, еще как только он пришел, начал разваливать НТВ, оно, в принципе, тогда и началось. Достигло апогея в какой-то момент. Может быть, в Крымске апогей, может быть, даже раньше. Вот. Но сейчас это перешло уже в новую стадию. То, то, что мы с тобой обсуждали в первой части. Это, это теперь... Полнейшее сумасшествие. Ну, просто дурдом, который творится в ежедневном режиме. Ты читаешь новости листаешь ленту новостей, и там новости из сумасшедшего дома. Ты не понимаешь, как это случилось, но она случилась. Естественно, как, как принято у нас говорить с нашего молчаливого согласия, но более все-таки интересно на данный момент в 2020 году, с момента послания Путина не то федерального собрания, не то у нас всех, когда он начал перекраивать страну, политическую систему, и нас ждет новая Россия, она, она будет новой, это происходит. Дурдом никуда не денется, это, в принципе, такое перма, перманентное состояние нашей, нашей страны, не только политической системы, потому что люди сходят с ума. Люди сходят с ума, это видно и по новостям, и по и, и по календарям да, с сокровавленными детьми в, де, в детском садике. Сходят с ума все. Вот накрыло какой-то путинской волшебной пайцой все 140 миллионов. И что будет дальше? Уси... усиливаться этому дурдому просто больше не некуда. Он просто будет теперь вот с нами всегда. Вот. А страна нас ждет новая Страна нас ждет новой. Да, но вот обрати внимание. Смотри, какая получается интересная ситуация. Вот сейчас анонси... принимаются анонсированные Путиным так называемые поправки в Конституцию. И вот наверняка и ты обратил внимание, и я обратил внимание на то, что сейчас уже люди реально стали издеваться над этим. Ну вот недалее, как сегодня, мне довелось прочитать такую шутку, хотя это вряд ли шутка. Давайте запишем Конституцию, что тетя Маша передает привет тете, своей соседке, тете Даше, и спрашивает, как э, проживают ее внуки. Это уже до да, анекдота доходит, да, но вот э, это, на мой взгляд, перестает быть шуткой. И вот почему. Что мы же понимаем, Путин не вечен. И вот этот дурдом тоже не вечен. И неизбежным итогом будет то, что э, тот, кто придет дальше, он просто возьмет эту конституцию, выбросит на и Скажет, ну, ребят, но ну это не конституция, это... Э, Извините меня, это Фельдкин и Гранта. Вот. Ну, Юра, это если придут адекватные люди. И это во-первых. А если за Путиным придут следующие Путины, то, <laughs> в принципе, а им эта Конституция она понравится, наверное, новая, я не знаю. Ну, раздел про тетю Машу мне кажется наиболее адекватным. Из, из тех, что сейчас предлагается Господа, я прошу прощения У нас появился телефонный звонок Если позволите, я бы его принял Давайте Добрый день, вы в эфире Здравствуйте Я хотела бы спросить Ваших гостей На их взгляд Как много людей в России понимают Что они живут в дурдоме И э, Второй вопрос Насколько много людей готовы что-то изменить в России. Спасибо. Я вас послушаю по радио. Спасибо. Прошу вас, друзья. хорошие, хорошие вопросы, ну, они абсолютно классические, на которые мы уже давно пытаемся ответить, да, они, в принципе, задались много веков назад, да, кто виноват и что делает. Сколько людей понимают, что они в дурдоме живут? Очень мало. Потому что если бы их было достаточно, то, наверное, дурдом бы закончился. В принципе, логично. А сколько людей в России готовы что-то менять? Здесь бы я разделил вопрос на две части. Сколько людей хотят изменений и сколько готовы менять. Тех, сколько готовы менять, их опять же мизерное количество, потому что по, по той же самой логике уже бы все изменилось, если бы их было достаточное количество. А тех, кто хочет изменений, чуть-чуть больше, не то что чуть сильно больше, скажем так, сильно больше, но в масштабах страны нет. Тех, кто не понимает, что живет в Дурдоме, их больше, чем тех, кто понимает и ждет изменений, к сожалению. Это я могу констатировать, по просто листая новости, просто листая вот эти сводки про, значит, про, про, вы, про мать, которая выбросилась с двумя детьми, про мать, которая отнесла ребенка на помойку, про еще какого-нибудь мужика, который вышел из тюрьмы, обокрал любовницу и подарил жене подарок на эти деньги. Абсолютное сумасшествие, и, и ну, вот мое видение, оно такое. Ну, я при всем уважении, Саш, не соглашусь с тобой в этом плане. Дело в том, что с моей точки зрения, понимают, что они живут в дурдоме большинство. Но, вот давайте так, Вот я задам вопрос нашей уважаемой слушательности. Как лично вы? Относитесь к человеку, который вот идет на... Вот вы на улице видите человека, который ну, явный псих, он явный неадекват. Какое чувство первое вы испытываете? Страх. И вот с этой точки зрения, вот я считаю, что как раз понимаю, что живут в дурдоме большинство, но они испытывают именно страх от того, что они видят, что ими правят неадекваты. И этот страх парализует их волю и заставляет закуклиться и играть по правилам. Я почему э, считаю, э, что это именно так? Потому что я прекрасно помню, как мы, будучи студентами, в конце 70-х, начале 80-х годов, реагировали вот на эту пропагандистскую коммунистическую трескотню. Мы на экзаменах отвечали, что дорогой, гениальный Леонид Ильич сказал на 25-м съезде судьбоносные слова, получали свою пятерку в зачетку, потом выходили и рассказывали анекдоты про сишки ма мы сами уже тогда над этим смеялись. Поэтому, понимаете, здесь вот, с моей точки зрения, понимают -то люди в большинстве своем все правильно. Да, за исключением некоторых отмороженных маргиналов. Но они при этом и пытаются выжить, не сопротивляясь. Они подстраиваются под этот режим. И на камеру, если им задать вопрос они ответ, дадут правильный, точнее, поправлю сам себя, социально одобряемый ответ. Вот это моя точка зрения. Вот. Ну. На, на то мы здесь и собрались за плюрализм мнений, да. дать, дать нашим слушателям пищу для размышлений. Я дал свою, ты дал свою. Мне кажется, мы свою задачу выполняем на 100%. Ну это да. Саш, пока нет звонков, у меня вот какой вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот мы сейчас наблюдаем все-таки вот это изменение Конституции. Какая основная цель? На первый взгляд ответ очевиден. Чтобы Путин остался у власти навечно. Чтобы... Путина никто не трогал. Но э, этих поправок, так сказать, так много, что возникает подозрение, что цель не только в этом. Прошу а прощения, этом. Александр, перед тем, как вы ответите, я предлагаю принять еще один звонок, если вы не возражаете. Давайте. Добрый день, вы в эфире. Алле, здравствуйте. Хотела спросить, народ реально боится, что их арестуют, потому что когда мы звоним своему родственнику и в Москву, и он довольно образованный очень человек, и он <coughs> Маш начинает махать руками, когда мы ему задаем неудобные вопросы. Правда, люди реально боятся, да, что их посадят, что их ответьте, пожалуйста, на этот вопрос, спасибо вас господа ну люди реально боятся это действительно так потому что вы понимаете на самом деле вот этот реальный страх он основан на двух моментах первое это на непонимании правоприменительной практики законодательства на самом деле в России правоприменительная практика законодательства такова, что виноват тот, кто разместил эту информацию. То есть человек-то может наговорить на камеру все, что угодно. Проблема в том, что отвечать будет то, то издание, которое это разместило. Проблема не в этом. Проблема, Юр, не в этом. Не в знании правоприменительной практики, а в том, что у нас... Пока что сохраняется большинство населения, которое запомнило на своем генетическом уровне то, что происходило в Советском Союзе, что нужно молчать, ни в коем случае не хаять царя-батчику и власть. Это у нас просто зашито в крови, и пока большинство населения оно преобладает этот возраст да, у большинства, они, да, они боятся просто на подсознание Они, а зачем Зачем мне эти проблемы лишние нет, все, Все Путин отличный все, единая Россия классная все, спасибо я пошла свою картошку копать Да, меня не трогайте вот из-за этого, совсем не из-за правоприменительной практики если ты всем расскажешь, что ребята, говорите что угодно вам ничего за это не будет никто тебе не поверит, конечно да, не поверит но тут есть одна интересная деталь в Советском Союзе была идеология, и это идеологическое воспитание начиналось с детского сада. Когда говорили про доброго дедушку Ленина, не только на политинформациях, а на уроках литературы, на уроках истории, на внеклассных часах и так далее и тому подобное. Люди с детства понимали, как оно должно быть правильно. Мы возвращаемся к предыдущему вопросу. Сейчас никто ничего не понимает. Ну, хорошо, ладно. Вот давай, я тогда задам тебе такой вопрос. Вот с этим победобесием. Мне довелось, вот я нахожусь сейчас в Израиле, общаться с некоторыми людьми. Здесь продолжительность жизни, мягко говоря, побольше, чем в России. И ветеранов здесь реально воевавших. Их э, побольше, чем сейчас осталось в России. Они в ужасе от того, что они видят. Чтобы человек нацеплял себе на голову башню танка или катал ребенка, э, одетого в ползунки цвета хаки, люди или танцевал на батуте, вот этот знаменитый ролик, когда три милых дамы, они на батуте танцевали под... Э, Марш, этот День Победы, люди говорят, это что такое? Но в России, это, на мой взгляд, это вот как раз результат сумасшествия. А разве Победовесие, тогда у меня к тебе вопрос, это не результат вот этого. Мы реализуем фантазм Владимира Владимировича это то, о чем мы до этого говорили. Он, он, он сошел с ума сам и сводит с ума всю страну. Они, да. ему, они ему подстать, и они опять же действуют по той, по там, по той своей советской линии мышления. Всегда, значит, простилаться. Под власть, что-то значит подкладываться, показывать что-то. Вот здесь мы на стеночку это повесили, вот здесь это повесили, вот здесь ребятушек научили, какая партия у нас самая правильная, какая кто у нас неправильный, какого фамилия. Вот, э э -а -а, да, и это именно то, о чем я говорил. Это пока что Советский Союз жив в людях. Это мышление, оно живо, и оно работает. И этим мышлением, вот так ниточками, да, как кукловод Путин, он кукловодит. Он это мышление взял за основу, он его максимально извратил, выкрутил на максимум, чтобы они работали, чтобы это мышление работало на его потребности. И вот теперь так и живем, так и происходит. Господа, а... у нас есть еще а... один звонок, пожалуйста, а... давайте мы его примем. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а люди в России заслуживают лучшего, чем путь? Спасибо, я вас послушаю. Прошу Люб вас. Любые люди заслуживают а, не лучшего, чем кто-то, худшего, чем кто-то. Любые люди, одинаково, где бы они ни родились, заслуживают одного и того же достойной жизни и счастья. То, что записано, например, в американской конституции. Стремление к счастью. Вот. И равенство, и свобода для всех. Все должны быть свободны. Неважно, поклоняются они, зомбированы они, не зомбированы. А, немцев тоже зомбировали. Немцев тоже зомбировали. Вторую передачу, да, мы об этом с тобой говорим, был, был не в пример более образованный народ, чем а, российский текущий или даже советский. Не в пример. Ну и что? Любого можно зомбировать, лю из любого общества можно сделать а, что угодно вылепить. Поэтому а. не надо пенять на людей, что они какие-то плохие. Их могут сделать плохими. Да, здесь я соглашусь полностью. Ты перефразировал фразу очень нехорошего человека, Йозефа Геббельса. Дайте мне средства массовой информации, и я из народа сделаю стад свиней. Это, в общем-то, получилось. Но удивляет другое. А вот, Саша, сейчас же у людей есть альтернативные источники информации, есть интернет. Это, Юра, Юра, это абсолютно неважно, у каждого из нас и у тебя и у меня есть а, немало знакомых, по которым можно посмотреть, которые видят эту информацию, мы им что-то говорим, с ними невозможно спорить, они будут говорить тебе, что ты врешь, что это все проделки а, американского госдепа или кого-нибудь еще, или это заговор масонов, евреев или рептилоидов. Это не важно, есть у них информация или нет. У них стоит блок, понимаешь? Ментальный блок. Они так мыслят, они не умеют расширять свое сознание, они не умеют признавать, что они могут быть неправы и, скорее всего, неправы в большинстве случаев, как и любой человек. Они не приучены мыслить по-современному. Да? Они приучены мыслить как советский человек, подчиненный человек, которому что-то вот сверху говорят. Мы же эту фразу вот не раз слышали. По телевизору сказали, по телевизору не могут врать. Их мышление, оно, оно все, оно заблокировано абсолютно. Изменить, ну, поколения должны пройти. Этих людей можно научить, требовать какой-то, может быть, достойной жизни для себя. Вот. Но чтобы сделать мышление современного молодого человека, который вот понимает происходящее, здесь уже, к сожалению, с этими людьми им только нужно просто дать хорошую жизнь. Требовать от них что-то я бы не стал. И тем более считать, что они недостойны чего-то, и пускай живут с Путиным. А Тогда у нас вот остается буквально пять минут, Тогда очень короткий вопрос. А есть ли вообще вот с твоей точки зрения шанс разорвать порочный круг? Пока Путин жив, нет. Потому что... Вот то, что ты спросил в прошлый раз, то, то что мы все-таки не обсудили, да, изменения в Конституции. Я, я быстро скажу, что мы, конечно, мы смотрим не туда. А то, что нам показывают... Весь это цирк, он именно, он именно цирк с Исенбаевой, который называет Конституцию книгой, с Прилепином с, с сумасшедшими какими-то поправками. Весь этот цирк, он именно потому, что он цирк. Он не имеет абсолютно никакого значения, никакой а, не несет а, сакральной идеи. Да? Это все делается просто в рамках перекраивания немножко России. Смысл, опять же, там нету ничего, что оставляет Путина на пожизненный срок. Нет ничего. Он будет делать все по-другому. Мы этого пока не знаем. Все, что сейчас с Конституцией происходит, это завеса, домовая завеса. Пока что ничего не понятно. И я очень надеюсь на то, что эта домовая завеса, она завеса именно для его личных амбиций по поводу дальнейшего царствования, а не завеса, например, в преддверии какого-нибудь нового Крыма, какой-нибудь войны, большой или маленькой, какой-нибудь новой аннексии, чего-нибудь страшного. На самом деле, не только для россиян, мы еще должны думать о других людях. Он приносит горе по всему миру, наш э, лидер на букву «П». Поэтому э, я очень надеюсь, что это завеса только для нас. И э, страдать будем только мы. Потому что уже слишком много людей э, страдает. Потому что, потому что мы ничего не можем сделать. Да, я согласен с тобой. Страдают украинцы, страдают сирийцы, страдают люди по всему миру, и не только в России. И поэтому тут мне нечего возразить. Да я и не собираюсь возражать. Так, ну у нас время нашей передачи подошло к концу. Саша, спасибо тебе огромное за интереснейшую беседу. Спасибо, а... с Днем Радио, кстати, уважаемое Радио Чикаго и всех. Международный день радио, это не, не российский день радио, вот. международный сегодня, <поздравляю>, поздравляю. Я уже хотел спросить, вроде 7 мая день радио. Нет, 7 мая это вот наш изобретатель, он когда открыл, а в 1946 году, в этот день, 13 февраля, вышло первое радиовещание ООН, вот, и поэтому Международный день радио, он сегодня. О, буду знать, спасибо. Спасибо вам, Анатолий, за огромную помощь при проведении эфира. Спасибо вам, дорогие слушатели, за ваше внимание, за ваши вопросы. Но я, как всегда, напоминаю, выводы делать только вам. До встречи через две недели. Спасибо До огромное, дорогие друзья. Обязательно встретимся через две недели. Будьте здоровы.